Всем привет! Сейчас я вам покажу, как буквально за несколько минут можно наделать вот таких вот простеньких скользящих грузил буквально из того, что у вас может попасться под рукой. Потребуется дрель, два сверла, одно сверло диаметром чуть толще ушной палочки либо такое же. Ну, соответственно, ушные палочки. Второе подбираем диаметром уже, какая нам нужна толщина скользящего грузика. Далее нужна будет деревяшка, любая. В этой деревяшке сперва тонким сверлом делаем направляющую, как можно глубже. Затем на толстом сверле ставим отметки, ну, видно не видно вам, и засверливаем уже длину, которая нам нужна, самого грузика. Делаем столько, сколько нам надо. Далее от ушной палочки отрезаем ватку, и вставляем туда проволоку, чтобы она плотно входила во внутренний диаметр и тыкаем центральное отверстие проволоку и саму ушную палочку чтобы она туда тоже заходила немного она должна торчать так вставляем все и спокойненько заливаем свинец направляющая должна быть чуть меньше чем основное отверстие затем плавите свинец и заливаете после того как свинец застыл аккуратненько извлекаем Вот такой вот грузик получился. и Из центра достаем кусочек проволоки. Краешки можно при желании обработать немного напильником. А так вот вам, пожалуйста, готовый скользящий грузик по-быстрому. С остальными поступаем точно так же. Именно вот такие вот грузики скользящие я делал на кружки для щуки. То есть тут сильно точность не нужна. Нужны именно скользящие грузики, поэтому не стал заморачиваться. И быстро-быстро их наделал. Надеюсь, что это короткое видео было кому-нибудь полезным. А на этом у меня все, всем спасибо за просмотр и всем пока, до новых видео!